Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Нехороший, Валентин Иванович. Откуда вы? район, село воскресенская Учитель. Ну, расскажите, пожалуйста, Валентин Иванович, немножко свою историю. Четыре года назад была сильная травма правой ноги, перелом, двойной перелом пяточной кости, перелом дышки. Ну и вот с тех пор началось, сказать, болезни. Спина. На ногу не могли ступать, да? На ногу ну, приступал, но даже стоять мне не мог. Долгое время ходил с тросточкой. Угу. Ну, после этого, вот, когда совсем немного устала, сын, проживающий здесь в городе, нашел данную поликлинику, и я записался на прием. Александру Александровичу <смех> Сколько вы процедур прошли остеопатических? Две получается. Да, сегодня вторая. Да, сегодня вторая. Хорошо. Хорошо, что вы чувствовали после первой процедуры? Какой эффект? Облегчение. Очень сильное облегчение. Сразу же практически такое ощущение, что сбросил несколько килограммов груза с себя. Скажем, мешок с мукой по-деревенски. <смех> <смех> с картошки или... Отлично. И как нога сейчас? Нога хорошо. Боли практически исчезли и опираюсь, даже могу стоять на одной ноге. То есть Направо. на той, которая даже не, не да, могла быть опорой. Можно еще раз? Угу. Хорошо. Какие ощущения вы испытываете как, во время процедуры? Вот две процедуры прошло? Ну, во время процедуры, ну, кроме приятных ощущений, практически ничего. Да? Хорошо. Можете рекомендовать, например, эту процедуру а, конечно, своим знакомым, конечно, друзьям? Конечно, конечно. Кстати, вот у меня уже коллега, учитель физической культуры, интересовался, как у меня дела, и если у меня все будет хорошо, то он обязательно собирался сюда тоже приехать. Спасибо большое вам в Вам спасибо.